Переподписание в STEO маркетинге. Что это такое? Это когда активный человек из одной структуры умудряется перевести в свою команду дистрибьюторов или клиентов из другой структуры этой же компании. Меня зовут Зайцев Алексей, в STEM маркетинге я занят уже 20 лет, не теоретически, а практически. И сегодня я поговорю с вами о правилах безопасности, которые написаны, собственно говоря, на ошибках дистрибьюторов на их потерях, на их, скажем так, последствиях этих потерь и к чему это может привести, и вообще зачем это нужно. Итак, в большинстве нормальных компаний наказывается тот момент, когда дистрибьюторы могут переподписаться в другую структуру. Я знаю массу ситуаций, когда люди, которые перевели под себя кого-то более или менее активно, кто им нравится, оказались в итоге без контракта, то есть люди вышли на хорошие квалификации, получали деньги очень приличные, некоторые зарабатывали по там, машине в месяц и при этом их Аннулировали из системы, им пришлось идти в другую компанию с обиженным лицом. При этом они реально сами нарушили правила компании и заслуженно получили по попе. Итак, многие люди считают, что абсолютно нормально, вот как менеджер торговый, у него есть там киоск, куда нужно продать там сигареты или жвачки, он умудрился приехать, а там уже работал другой менеджер, и вот он перевел под себя клиента и считает это абсолютно нормальным и безопасным. Я абсолютно так не считаю, потому что клиент это не равно сетевой маркетинг. менеджер это явление временное. сегодня он менеджер, завтра он уволен, послезавтра поставлен другой менеджер и вопросы этики не так наказываются как в сетевом маркетинге, потому что сетевик, предприниматель это лицо, владеющее своим собственным бизнесом. и если в его бизнес вмешивается кто-то другой, компания принимает решение, о том, чтобы наказывать того, кто вмешивается, дабы сохранить этику внутри фирмы. Почему? Потому что большинство компаний знают, чем это в итоге может закончиться. Итак, давайте рассмотрим ситуацию, что к вам просится какой-то лидер или дистрибьютор, который говорит о том, что, вы знаете, у меня спонсор плохой, косой, кривой, неправильный, картавит, ну, условно, или у него нет такого образования, как у вас, или он не такой крутой лидер, и вот мне бы хотелось быть похожим на вас, или вот что-то там еще, хочу учиться у вас, помогайте мне и так далее, и так далее. И иногда может появиться соблазн такого человека, страдающего, без вашего внимания, перевести к себе в структуру. И некоторые соблазняются, потому что, переведя к себе в структуру, мы гарантируем себе объем, и активного человека, который является нашим практическим фанатом. Ну, это, это, я считаю, что эгоизм, да, когда мы, собственно говоря, такие вещи творим. Мы делаем товарооборот с помощью того, чтобы сломать товарооборот в другой структуре. Безусловно, кто-то считает, что это не критично. «Ничего страшного, им и так хватает», или «Ничего страшного, они плохие люди», там, и, так далее, и так далее. Это не совсем правильно. Потому что компания сетевая, так не считает. Компания считает, что тот, кто является первоначальным спонсором активного человека, он и должен владеть этой структурой э, без э, каких-либо изменений. Э, изменения могут быть, но это должно согласовываться с компанией, и это очень большие заморочки. Так вот, если к вам кто-то просится, какой-то активный человек, с душесчипательной речью, почти плачет и искренне хочет именно вашей поддержки, вот именно вашей душевной <свят> или наставнической поддержки, откажите. Я понимаю, что это сложно, но откажите. Потому что, как правило, просятся люди, которые являются слабыми, люди, которые понимают, что сами они не справятся, и они пытаются, как ласковое дитя, у двух маток сосать. То есть это на самом деле не очень верное решение взять слабого человека к себе в команду, тем самым попортить отношения, в том числе с параллельными ветками. В принципе, да, если вам абсолютно на всех наплевать, то, как я знаю некоторых таких людей, то можно нагадить параллельную ветку и посмотрим, что произойдет. Ну, просто подумайте, что компания, любая сетевая компания, в принципе, небольшая, если взять круг ключевых лидеров. И когда вы поднимаетесь наверх, и вас всего 30-40 человек, а вы занимаетесь вот таким вот некорректным бизнесом, как вы думаете, каково вам будет взаимодействовать с этими людьми дальше, спустя пятилетку? Если вы активный человек, вы подниметесь достаточно быстро. А вот этот человек, которого вы переписали, скорее всего, не поднимется никогда. Понятно, что вы можете под него накидать каких-то клиентов, партнеров, но до квалификации какой-то вменяемой его не дотянешь. Если человек слабый, он и останется слабым, просто он будет слабым в другой структуре. И просто придет время, он будет жаловаться на вас, пожаловаться на вас, перейдет в другую какую-то еще структуру, умудря... будет умудряться ваших людей потом агитировать, перейти в эту структуру, или человек сменит сетевую компанию. Я видел массу ситуаций, чем это заканчивается. Как правило, если вы себе это позволяете, то, во-первых, взаимодействие между спонсорской линией могут портиться, потому что вы, как правило, нарушая правила компании за небольшие деньги, вот, имеете себе объем волокит, имя, которая, в общем-то, не фонтан, как котируется внутри одной компании, соответственно, <свят> это будет сказываться на поддержке ваших людей в других регионах. Я считаю, что благодаря тому, что я себе эти вещи не позволял, в огромном количестве городов компания НСП, лидеры, ключевые директора рады будут видеть моих людей, поддерживать, потому что их людей я поддерживал во всех регионах, где бы я ни был. И на самом деле, вот эта э, книга, которая пишет э, там «Кармический менеджмент» и так далее, и так далее, можно это рассматривать даже с коммерческой точки зрения. Если вы будете большим сетевиком, то у вас будет большая структура в разных городах, что вам мешает сделать для других хорошо, чтобы потом делали для ваших людей хорошо. Это просто бизнес. Можно даже так это рассмотреть, но из-за жадности мы на каком каком-то мелком начальном этапе, и начинаем иногда считать голые очки, секунды, и приводит это как правило в никуда. Поэтому будьте очень аккуратны. Люди, которые являются переподписанными из других структур, не приживаются. Как правило, это чужеродная ткань долго не живет. Поэтому я к этому отношусь ну, категорически. Я считаю, что это вещи, которые портят взаимоотношения между структурами. И у меня были массы ситуаций, когда кто-то из моих людей подходит и говорит, что вот эта обаятельная женщина очень просится ко мне в команду. Алексей, что ты думаешь по этому поводу? Я говорю, ничего хорошего не думал по этому поводу. Алексей, ну это вот такой человек, ей вообще никто не занимается и так далее, и так далее. Я говорю, раз ей никто не занимается, может быть, она это и заслужила. Ты об этом думал или нет? Но мне кажется, ну понятно, что мне тоже много чего кажется, мне кажется, что, вы же понимаете, может казаться, очень много чего хорошего, но сетевой маркетинг это не прокажется, это про бизнес. Если человек реально оказывается без внимания, да, бывает так, что у него не очень хороший наставник, но, как правило, он может обратиться выше и найти того, кто его поддержит. Поэтому. Переподписание – это запуск гнилево по всей своей структуре. Соответственно, если вы кого-то переведете, ну скажем так, из других структур к себе в команду, ваша сеть со временем будет об этом знать. Каково мнение о вас будет? На мой взгляд, не фонтан. На мой взгляд, не фонтан. Я считаю, что имя в сетевом маркетинге почти так же важно, как и чек. Чек это параметры вашей реальной результативности, а имя – это когда с вами продолжают хотеть иметь дело. То есть вам доверяют, вы двигаетесь, вы не вступаете ни в какие финансовые схемы, благодаря вам люди не теряют ни деньги, ни команды. Ну, все благодаря вам происходит созидательно хорошо. А если вы как вот мелочный торгаж того переподписали, того переподписали, какие-то там вещи намутили. Соответственно, происходит ситуация со временем распада не только этой структуры, но и ваших других структур. Причем, знаете, вот я сейчас говорю о вещах, кто-то может не согласиться и говорит, что у меня другая ситуация, у меня очень плохие взаимоотношения со спонсором и так далее, и так далее. И, вы думаете, я этого мало слышал за 20 предыдущих лет? Я этого слышал сотни раз. И я знаю структуры людей с товарооборотом. Миллион долларов. Миллион долларов. Которые специализировались на том, что в разных регионах переподписывали под себя людей в свою сеть. Предлагая им там, оплату ипотеки, подарок в виде телефона, открытие склада, всякие плюшки, бонусы и так далее. Видите, чем это закончилось? Спустя пятилетку эта лидерская структура ослабла. Люди разбежались по разным другим компаниям, и эти ключевые лидеры, у которых был такой огромный оборот, остались без этой сети. Там какие-то остались запятые мелочи, то есть с общего оборота осталось, может быть, там 5% людей. Вам оно надо? Тогда и не переподписывайте людей, потому что это чужое, это равноценное воровство. Если вы относитесь к своему бизнесу, к чему-то достойному, если вы относитесь к компании серьезно, то ведите себя максимально этично в этом бизнесе, потому что не только с моральной точки зрения вам все вернется когда-нибудь, но и с финансовой точки зрения вам вернется в ближайшее время. И сейчас мне бы хотелось с вами поделиться следующим видео, очень важным, как мы разрушаем свою структуру, работая за нее. Смотрите мое следующее видео на канале. С вами был Зайцев Алексей, до встречи, пока-пока.